Всем здоров. У, всем, всем здоров, парни! Сегодня 12 у нас э, в марта. марта, мы выехали на очередной коп. Опять же приехали на эту свалку, сегодня воскресенье. Эти брумбесы должны не работать, но они работают. Так что пока туда отлаживаться, а там есть варики что-нибудь Ну Сейчас опять здесь пошакали, посмотрим, пойдем на кучу. Где-то что-то важные находки, сразу включаемся, сразу вам всем показывают. И еще раз сразу говорю, спасибо за лайки, за подписоту и, и за все, за все. Ну а что за новый товарищ. Да, да. Основу Основу... Если что, это мой брат. Короче, решили взять да. моего с собой, парни. Запаться. А. Запахи звал. Да. Вася Бурда сказал, мы я больше с вами не еду. Решили, Перебрия короче, сидеть. это Макс, короче. Водка. снимаем, копаем, показываем, наблюдаем. Короче, переехали мы на новое место, все-таки с этих нас погнали со свалки. Пацаны, нашли очередной сигнал. Угу. И что это? стол. Ну, глядите, по-другому. Подрызду, блять, серьезно. Пока сигналов много, в основном затяжки. Ищем дальше. Нашли турбо сигнал, самый качественный за сегодняшний сезон. Сейчас вот потом... он. О, ну тут турбокачественный качественный сигнал. О. О. Шницель о, Шницель-дрицель Пацаны треки ходят Копают, я хожу, балдею <свят> <свят> <свят> Вот, видите, сразу сигнал Вот это что-то четко отвечает Вал, это Или Или же Штурвал, еб, или штурвал О, о. Шкрек Шкрек С перевода на русский это Э, отливка остаток чугунолитейных изделий ага, идем дальше по центре идет и я иду <noise> о, еще один сигнал Саня э, говорит, это шлямбур <noise> мы ему верим так как он топ-стрелок у него глаз наметан <noise> А ты ниже может, блин? Или ты думаешь, там, прям, возле этого? Потому что тут камеров не было. Такой вид. Так вот Сигналец какой-то вообще. Пошли туда, вон, к камышику попробуем. Там, ну, хотя иди-то, конечно. Ладно, пока отключаемся. Пойдёмся к очередному сигналу. Саня кричит, что качественный. А, а это колючая проволока просто. Да то есть. Не Саня, какой-то он вообще качественный. А он. Да? да. Ну все, на этом сегодня мы закончим этот сигнал. Короче, мы крадемся, крадемся. Сашка заглядывает, думает, чем поживиться. Сашка, лучше не заглядывай. Это конкретный Что? сигнал. В песке. А там не алюминиевая херня, ну-ка, Саня, ка Какая-то там пробка была. А ну, не, что-то есть. Что-то имеется. Хорошо, песочек, да, все, ну. Место такое козлячее убогое место, блядь. Каждый едет, смотрит, что. Я там же делает. такая ублюдская дорога еще тут ездил. Ага, что-то там. Да я изо всех додночут и пнулся. сигнал, большой да лайнер. Ну вот тут ну, похоже, похоже за... на бетон, тяжко. Да, может, нет, они а, это Ну там пройдем, блядь, ну, там, блядь там... Хорошие собаки, блядь Хорошие собаки Все, а? по Пойдем нашу, да, тут, блядь, на, этот, на, этот, на этот... Какой? Ну где ты говорил, водам, блядь Нашли сигнал. Сигналец. Короче, мы снова перебрались, блин, все Что это? Вот такое вот. Лопата. Да? да? Короче, легенда гласит, что здесь выход. Умные баланки, меди, алюминий, бронзы. Пацаны надеются на удачу. И я немного. Не плашаюсь. А? Не, плашаюсь. Не плашаю. Ну, Друбинция такая, да. Толщина из бизинчика. Макс, закинь меня его. Чё? А, да дай, будь шукануть всё равно. Опа. Опа, опа. Ну давай, болванка, медь, алюминь и палыч. Звучит музыка цены короче, она, вот она. там медь, алюминий, там шикарно, короче. А друг глубоко там что-то серьезно а там камаз, -меди. А там КАМАЗ Такие вот. Такие вот дела. Да, вот он разлом идет разлом саландрес ну да наверх пройдемся а потом пойдем вот сюда за <звы> ну, найден найдем четкий сигнал мы решили его сдобрить подзалутать когда они вообще попали но со временем, как бы, так и осесть. <звучит> <Что -то есть. звучит> Вон она, где-то сбоку. Да ну, вот, я на ней нервался. <звучит> Нет. <звучит> а, банка, наверное. Баночка. Баночка настроился пена. Пена. пена идем дальше еще один сигнал не песок корень мандрагора звонит бороду вот этому Здесь вот торчит этот стяжка Ну а, бетон туда идет а, да, да, да. А, Пошли бетон там Идем до леча У нас короче вопрос Вот тут как холм или не как холм? вот эта местность выглядит Ваша теория не территории ответ аж <связать> тебе где-то кроме говна ничего нет кроме говна короче, тут ничего нет короче у нас сегодня день такой слабенький по кубке да со свалочкой облом хотели чисто на болванки поехать и Баланки что-то не вышли вышли но боком как-то не вышли давай прозвоним чисто посмотрим Я, кажется, снимаю уже Снимаешь? Я просто номер смотрю тут 17-34-78 Короче, ребят, итог сегодняшнего копа Коп, можно сказать, не удался По одной простой причине Там, где мы хотели сегодня разбогатеть на металл Нас попросили оттуда вас свалить А почему попросили? Все, ты что, кучу, блядь, снимаешь? Я снимаю Короче, нас попросили оттуда вас свалить По-нормально По-нормально кто не знал, они должны сука, были отдыхать сегодня воскресенье, а они работают, пришлось перебазироваться на другое место, ну и что, вот итог нашего раскопа, мелочевки конечно понадолбили, но тут сотка есть только процентов. Сотка есть и будем...